Нас посчитали. Чем, Например, мерятся, чем мерятся блогеры, да? Не обязательно количеством подписчиков или временем просмотра. Оценка, да? Оценка контента в интернете. То есть берем там любого блогера. Профессор. А что, можно вычислить добавочную стоимость бренда Саватеев, да? То есть это вот как бы насколько человек... А, то есть интеграл по времени, который он потратил, от интеллектуальных усилий, которые он совершил. Ну, Но он... Не, ну, эти цифры сами по себе чрезвычайно интересны. То есть я вот как бы сказал бы так, что независимо от того, захотим ли мы их переводить в реальные доллары, да? Эти цифры чрезвычайно интересны. Мат... Дорогие друзья, всем привет! Маткульт, привет! Нас посчитали. Был такой мультик про козленка, который умел считать до 10. И за ним все гнались, его били там, а потом, когда на корабль все пришли, выяснилось, что нужно знать, сколько на корабле народу, потому что он может отплыть только с 10 пассажирами. И все сказали, эй, ты где? Ты умеешь считать, да? И, типа, всем стало стыдно. Кто из вас умеет считать? Я умею! Ну вот, мне в сентябре ко мне постучались два человека, вот Иван и Дмитрий. Вот, и сказали, что они меня посчитали и знают, какая стоимость у всех постов или там у всех, как бы, видеороликов, которые я делал. Ну, в общем, грубо говоря, какая-то какая такая крутая цифровизация всего, что есть на канале и вокруг. Вот, и мне просто стало вот чисто интересно. Оценка, да, оценка контента в интернете. То есть берем там любого блогера и начинаем его оценивать, сколько он там вот, ну, стоит в единицах, внимания там, чего-то. ну чего, Но, чего именно я до конца не понял, поэтому я решил, чтобы Иван сам рассказал. Чем И... мерятся блогеры, да? Не обязательно количеством подписчиков или временем просмотра. И... Они могут мериться какими-то другими показателями, более фундаментальными. Прям И... такой стартап, который уже прям продается. да? Начнет продаваться вот-вот-вот, вот вот, потому что хотелось бы, собственно, нам получить а, благословение. Понял, ну я, я сделаю так, я вот на, нашим подписчикам это пере. Uh, переадресует. Да, Дорогие подписчики, конструктивная критика, вопросы, прояснения и так далее. Да, категорически приветствуется, но как, как всегда без хамства. Гадаю. Слово Ивану. Что такое Cost Post? Cost Post — это онлайн лаборатория с новым подходом к анализу данных из социальных сетей. Давайте. Так, а теперь вопрос: вот тут какие-то денежки написаны, вот что они означают? Это Здесь это вот, вот это вот внимание на что-то умножено или что? Главный показатель, который собственно мы вывели, мы назвали его Cost Post, это cost -post. Ну, можно аналог медиа Value. То есть, медийной стоимости, медийные ценности, которые собирают видео. Ну, то есть, то есть грубо говоря, то есть, это вот суммарная, него, можно, это можно, я, можно я вот как, как совсем не сведущий в этом, назову это так. Это суммарная стоимость а, всех товаров и услуг, от которых готовы были бы отказаться другие люди в сумме, чтобы вместо этого посмотреть мой ролик. Наверное, Нет? я бы сказал по-другому. Если бы, а, скажем, человек хотел получить такой медиавес ну, со своей темой и вот не было бы у вас аудитории вы пошли с нуля вот для того чтобы достичь этого результата вам нужно было в google ads вложить такие деньги то есть допустим результат с пушным как показывает практика нам или с лебедем вашего ролика это а затраты для вас там 18 тысяч долларов. Ну, то есть, да. чтобы получить За такой медиа. Да, а да. вот вот эта ценность. Это и есть ценность, которую собираете вы своими знаниями да, но и своими. Ведь это, наверное, можно доказать какую-то теорему, что это то же самое, что я сказал. То есть, это сколько люди готовы. Для порядка, этого я в частности да? здесь, потому что я хочу услышать новые трактовки на свежей ну, вот, взгляд для, я меня, год для меня что, что здесь. это такое? Да, вот, ну, то есть, это ценность рекламная. Но рекламная ценность, по идее, в равновесии должна быть равна тому. Что люди готовы да, скорее да. Ну, вот я готов отказаться от чашки чая, я хочу посмотреть ролик, там, например, Коли Андреева, да? И ты готов. Умножаем, смотрим на каждую часть, Ты готов отказаться от жвачки ради этого, да? Кто-то готов отказаться от шоколадки. Вот сложим все это вместе. Это и есть стоимость вот этого поста Коля Андреева, правильно я понимаю? Вот, в общем-то, так, если грубо говорить. Mm, Похоже нет. на правду? Что-то в этом есть определенное, мне да? интересно эту гипотезу развития. А -а -а. вот я точно ее а, приму внимание, но может быть по-другому еще можно Ну, посчитать. Это вот я в РЭШ что учился, с... я чуть-чуть экономист Теоретически был, рад, да? я у меня посмотрел... сразу в эту сторону мысль, что Ты... вот это, наверное, то, от чего можно отказаться, чтобы это, ну, как бы стоимость, вот в терминах твоего... Я Собственно. выбрал, скажем так, потратить время, чтобы получить вот какие-то да. знания, либо развлечения на вашем канале, которые я мог потратить на Правильно, то, чтобы да. зарабатывать, зарабатывать да, денег. Да, вот это здесь самое. это, это ну, если это то же самое, то абсолютно это, это очень близко. В общем, равно есть, это все то же самое. Шаг первый. Сбор открытых, обезличенных данных из социальных сетей и их сервисов. Из социальных сетей мы собираем открытые данные, лайков, просмотров, текст с описанием видео, количество подписчиков. Из сервисов мы получаем стоимость за тысячу просмотров, которую преобразуем в стоимость за просмотр. Так, вернемся, CPS, да, то есть как вот эм, вычислить его для меня, для Дудя и для Литлбик? Да, давайте по порядку. Вот, грубо говоря, да, чтобы я понял, что что... это три как бы, ну вот, реперных точки разных совершенно. Что да, происходит, э... как, как это происходит? Мы э, берем контент. Маткульт. Uh, привет. Yeah. вот uh, За год 145 роликов система анализирует, вычленяет оттуда ключевые слова. Yeah. Наиболее чаще встречающие Математика слова. Математика Саватеев. Математика, Саватеев, теорема Делимость, 5, 7. Да, Мы, эти числе. слова, у Google есть сервис Google Ads который, собственно, предлагает э, коммерческие просмотры. То есть это то, что у вас э, ну, идет в YouTube, если не покупать подписку премиум, где э, сначала начинается реклама, через 5 секунд или 6 вы можете ее отключить и начать смотреть уже непосредственно тот ролик. Вот эту рекламу Google продает. И продает он ее именно по ключевым словам. То есть вот по тем ключевым словам, которые есть у каждого ну, в контенте, в любом контенте. Соответственно, что происходит? Мы берем эти слова, забиваем в Google… И, собственно, просим посчитать рекламную кампанию. Google нам дает цену за тысячу просмотров, по этим ключевым словам. Мы знаем, что эту рекламу можно отключить через 5 секунд после начала. Соответственно, мы понимаем, что… Что все так и будут делать. Ну, что ценность этого есть цена, и мы легко можем определить стоимость секунды просмотра, которая существует на рынке. Все, это называется аутсорсинг, Да. То есть ты выдал Google, вот это вот как бы в черный ящик Google засунул. Вот сколько это стоит? На самом деле скажет Google, когда ты заявишь ему, что ты хочешь прорекламировать. Ну, я уже собрал, скажем так, эту информацию, потому что мы обработали там 4,5 тысячи аккаунтов, более 3 миллионов постов, и мы проанализировали, сгруппировали их по ключевым словам, по категориям, по языкам, и, соответственно, имеем уже некую матрицу, в которой существуют эти цены, которые мы просто можем обновлять. Мы переходим в Data Lake, выбираем, здесь мы видим, вот, как отображаются данные. Круги. Круги – это исследуемые объекты, это либо аккаунты, либо посты. Размер круга, площадь круга равна его доли по отношению к остальным по выбираемому параметру. Я примерно понял, ты и речь тоже понятны. Значит, этот показатель, соответственно, это. Это медийная стоимость. Медийная это стоимость равно есть, да? наш те термин, Отлично. как бы название нашего проекта. Кост-пост. Кост это Кост-пост. Собственно. Ну... Скажем так, вот теперь я понял Лучше, чем тогда по Zoom. Вот так, потому что Честно говоря, я сейчас Лучше понимаю, чем тогда по зуму Потому что, во-первых, тот зум мне дал многое Хотя, может быть, для вас Это было непонятно Совершенно верно, и когда я слышу правильные вопросы Потом была у нас Ну, как это сказать Некая предзащита, все можно сказать Да, я натравил на ребят Моего хорошего друга в Казани Рому Степанова программиста, математика, что ну, Спасибо огромное. в большом количестве он участвовал, в разных. он, он много что, что делает, много что умеет, и с большими данными он работал, в общем, и с банками, и все. Очень крутой дядька, и так как он в Казани был, а я в Москве, и лично, ну, как бы я люблю вот так общаться. Ну, я все не, мы так любим не, не, общаться. Я не но... люблю этот зум, я его, честно говоря, просто в гробу уже видел, вот, поэтому, значит, я решил, что мы пообщаемся в Москве, до этого Рома, скажет, ну, не является ли это каким-то фейком. Он мне позвонил и сказал, нет, говорит, это не фейк. Могу сказать, что это не фейк. Поэтому я пригласил. Ну, класс. Ну, вот. и мы <coughs> после этого поменяли немножко подход и изменили подход к цене. есть да. Google — это рыночная цена. Ну, да, и да, да, да, да. Facebook Ads для Инстаграма — это рыночная. И Twitter Ads — они за столько продаются. Собственно, ну, это самая подходящая цена для того, чтобы определить, скажем так, минимальный порог. А легче всего это посчитать, если есть доступ к, канал к YouTube-аналитике канала непосредственно, без обезличенные, без персональных данных, но чтобы вы считаете, ну, Вот у меня от... он есть или нет? если вы нам его дадите, он, он, он у вас есть, у вас есть кабинет с аналитикой, а, то есть вот сейчас... А это делалось без него, Нет, да? это только внешние источники, то есть мы берем... То есть а... если Егор даст а, тебе мою вот ютубовскую аналитику, там будет куча всего mm -hmm. интересного, да? Да, да. да. да. ну дополнительной информации, в том числе вот и касательно Надо личного бренда, да, и там даже не нужно будет просить, нужно будет просто кликнуть <как> на кнопку и дать согласие. Ютуб это предусмотрено, они же тоже на, как бы на месте не сидят. Огромное количество сервер, сервисов существует, которые uh -huh. а, вокруг, скажем, соцсетей вертится и, собственно, ну, помогают, как, скажем так, а, адаптироваться бизнесу а, в, в этих технологиях, то есть в, в современных реалиях. Так, выбираем русский язык, отключаем все остальные. Сейчас тут не паузу, нажимаем русский, выбираем осень с 1 сентября 30 да. ноября, и вуаля да. рейтинг российских блогеров. Версия Костпост, самый свежий и актуальный рейтинг по четырем показателям. Итак, медиа доход топ 25 блогеров нагенерили на и 97,7 миллионов долларов. Первое место Хаймен это товарищ, который делает всевозможные опыты. Дима Масленников, третье место Дуть четвертое Анатолий Шарий. Ну и так далее по списку. Посмотрим. О, через... я думала, я думал, это шнур. а Это шари да? Это шари Это шари А теперь 25 самых популярных, самых дорогих постов за осень. На первом месте интервью Навального у Дудя. Ожидаемое, я думаю, достаточно. На втором uh -huh. менее ожидаемое Моргенштерн. И на третьем что было дальше? Это лейбл. Джигурда, Дидище. Что было дальше? Так, мы посмотрели э, осень. Давайте посмотрим самую дорогая минута контента у кого. Сначала через призму по стоп. Топ-3. Ночь на перевале Дятлова. Это тот же Масленников. О, Экстремальные Господи. прятки прочее. Это развлечение. Тим и Тим Оргенштерн. И вот нашумевший как-то ролик в прессе. Я даже, даже меня он за, зацепил как-то. Я узнал о нем. Один из блогеров вжег свой Мерседес. И вот это самый дорогой результат. К сожалению, так. Давайте посмотрим теперь аккаунты, которые нагенерили больше всего контента за этот период времени. <свят> вот. А, это в основном телеканалы, собственно. Они ну научились да. загружать, но, к сожалению, по качеству еще ни разу не попадать а, куда-то. И самые вовлекаемые здесь вот новые каналы мы можем видеть. Но все это а, общий Рейтинг по всем категориям. Нас же интересует с вами образование. Так. Потому что. Так, мы выбираем образование, и давайте да. посмотрим здесь. Просмотры подписчики. Как так. обстоят дела? Нет, я начинаю с костпоста. Это костпост. Медийный доход считается по формуле. Смороз. Ее Мородский. На... Мородский. Наж... нажму. Это охват, тайминг коэффициент вовлечения и стоимость секунды просмотра. Да, первое место в ТОП-25 физика от Побединского, доктор Комаровский на втором, но Маткульт, привет, на шестом месте. Да ты что, в образовании, Совершенно да? Верно. да? на шестом месте и номер один среди математических каналов по суммарному медиадоходу. доходу. Вот вы видите, и вы видите, что вы отличаетесь по цвету пришло время объяснить что так что значит но у нас, рекл... у нас же нет рекламы вклеенной да ну я думаю это не не, не главный показатель вот я ви вы видите что вы э, в категории выше 100 процентов у вас варигут это выше 100 процентов вовлечения единственный в принципе а ну вот еще кто-то есть это у нас индустрия 4.0 вообще по категориям давайте посты посмотрим Самые дорогие посты. ну Вот у нас пушная математика, я вижу, на восьмом месте. Тоже, он и он единственный с вовлечением свыше 100% от аудитории. Единственный за осенью. То есть, что просмотров больше, чем а, подписчиков, Подписчик, да? Совершенно верно, да. Совершенно верно. Помню, помню, да. Угу. Так, посмотрим по вовлечению. А тут-то сюрприз. Вы чемпион осени среди образовательных каналов по версии коспост номер один видео с пушным по вовлечению среди всех образовательных каналов. А видео. что такое вовлечение? Напомни. Это как раз то, что вы и сказали. Это уровень вовлечения, это соотношение просмотров по подписчикам умноженное на 100%. Ну а ведь есть какие-то мелкие каналы, на которых выпрыгивают какие-то видео там с много-много превосходящим, или они как-то здесь отсекаются. Есть же мелкие совсем. Есть такие мелкие каналы, но они не попадают в рейтинг. Мы отбирали э, в рейтинг каналы. Как вот, например, математика, то тут мы могли взять и 50 тысяч, потому что не так много. А, mm -hmm. Вот и я да, об этом хочу показать. И мое предложение, собственно, после того, как мы прошлись по, собственно, рейтингу э, и поняли, как это работает. Давайте посмотрим еще самое, кто больше всего нагенерил контента в education. Так, вот мы видим, что. Мы о, здесь... тоже я есть. Мы есть. Да, вы есть, безусловно. Теперь. А с... что я... это за Боб. Что это за Боб Марли тут, вот э, белый? Это IT, а... IT, борода канал. Это он рассказывает о образовать... образовании в области IT-технологий, там программирования, а... профессии. Ну, на самом вот деле... это... О, это Андрюша Павликов. Это Даруша. Это Земско. Тут все, это, все да. наши люди. Давайте давайте так сделаем. Мы теперь соберем лабораторию для вас. Вот возьмем этот канал. Возьмем вот этот канал. По-моему, это не математика, да, Тимофей? Кирьянов. Так, а борода нам не нужна маткульт-привет, само собой. Английский язык не нужен. Так, история, экономика. Вот математика и фокусы. Да. Так, а вот маффинг. Мафик. Нас... Где он, кстати, здесь? Это... Он есть, да? да? Итак, теперь предлагаю дополнить это каналами на английском языке, чтобы просто посмотреть, сравнить, сколько их. Сейчас мы сделаем так. Для этого всего-то нужно вбить ключевое слово. Math. Ну, math, maths. Я думаю, если математика целиком. Ну, мы сразу отсечем. Так, все. это понятно. Это номер филы. Это, эти самые, это, это, это да. числоматы. Да, это нумер, нумерологи. Мы их не будем брать, они нам не интересны. Так, ну мы. Не-не-не-не-не. файл не, не, не, не. это никакие не нумерологи. Это гениальнейший канал с очень содержательной математикой. Они просто а, так называются. Ну да, все о числах. Ну давайте мы оставим, выберем. Нет, не, это очень крутой, это очень крутой на самом деле. Сейчас. Но если, его, если его оставить, он сейчас всех раздавит точно. Ну ничего страшного, надо же на кого-то ориентироваться. Вот мы берем... Да, да, да, это очень крутые люди. Вот смотрите, интересно, стендап, математический стендап. Я, честно говоря, его видел, и по-моему это интересно. Давайте мы его возьмем в исследование. Вот этот угу. канал... Среблю вам Браун, это известно тоже очень. Тоже возьмем, но этот и этот возьмем. И здесь явно математика. Так, вот, вот этот чувак, сейчас мы посмотрим по хронометражу. Это у нас э, главный критерий, то есть сколько нагенерили со словом математика контента. Вот. И мы просто вот математику в Оксфорде добавляем, еще математика. Майкл Пен. Ну, достаточно, я думаю, мы собрали. Все, да. все кто более-менее достойные есть. Теперь мы переходим в лабораторию вашу. Ага. И, пожалуйста, я здесь, чтобы мы не теряли время, уже их объединил заранее по двум юнитам. То есть у нас добавилась кнопка юнит. И мы можем сравнить. Вот математика по-русски, математика по-английски. Как, собственно, выглядит э, соотношение по доходу. Конечно, выберем осень, как хотели, с самого начала выбрали. То есть мы видим, что математический каналы англоязычный генерили в 20 раз больше медиавеселя, чем русскоязычную. Ну, это не ну, удивительно. Ну, и удивительно, разница в 5 раз по, да, по сумме ну, дохода, то есть по стоимости самые, просмотра. Если убрать э, с, вот этих самых вот number филов и... Э, Среблю вам браун, uh -huh. то дальше уже, наверное, будет не так. Не такая существенная разница, а как это будет. Все да, разница. но так мы можем это сделать. Давайте мы прям так и проверим. Вот убираем норбофилов, умираем этих ребят. Браун, да. И, и, что тогда? Может, и мы можем еще даже убрать вот этого э, стендап математический, потому что он явно uh -huh. тоже вырывается. Вот мы примерно подравнялись. Но вот теперь давайте посмотрим. По стоимости минуты, понятно, они будут выше. Но вы выше всех математических русских каналов по всем показателям, кроме хронометража То есть вот вы на пятом месте, а, опережаете Оксфордскую математику, несмотря на то, что стоимость просмотра у них в пять раз выше. И всех российских. Плюс вот еще один англоязычный. Ну, то есть достойно. По вовлечению давайте посмотрим. Здесь вы тоже лидируете среди российских русскоязычных. Ну и, в принципе, достойно выглядеть. А ей... кто вот этот за квадрат зачеркнутый? Как он называется? А, Майкл Пен, да? Майкл Пен. Он очень много нагенерил контента, и Я, честно говоря, его mm -hmm. просмотрел. Не просто так добавил. А он много делает контент. Мы сейчас посмотрим в постах. Давайте. Гляньте в постах, что у нас в топе. Так. Сейчас найдем. Ну вот мы видим, что на самом деле... По хрон... хронометражу опережает русский язык. но ну, вот видим, математика, математика. Так, это я просто по... в постах включил. Можно смотреть по постам, можно смотреть по аккаунтам. Вот хронометраж по аккаунтам. Он больше всех нагенерил контента, этот майкл. Один день. А, ну, у вас небольшой разрыв тут совсем. Отрыв. Вот ну, чуть да, поменьше. Было, математика и Фокс Тоже очень любопытный канал, но короткий хронометраж. Так у нас только что он был. Три дня назад, четыре дня назад мы с ним коллабили. Круто. Вообще, я считаю, что вам это обязательно нужно делать. И я вам хотел предложить, <coughs> у вас есть формат новости. В принципе, вот у вас сейчас есть подборка каналов, которые ежедневно будут обновляться. Вот давайте посмотрим за последнюю неделю. И вы можете, собственно, это же математика, это, ну, русская, английская, для того, чтобы искать инфоповоды, может быть, где-то там а, друг друга продвигать потому что англоязычные, О, я понял. Ан, ан, англоязычные ребята они ну вот пост нажимаете и у вас все последние посты за неделю свежие и, и сразу они же отритингованы по любому показателю вы можете найти самые хайповые что зашло и это как раз интересно наверное будет для новостей ну, как бы новостей и для того чтобы выбирать коллаборации я посмотрел как устроена у ну, как раз Uh, у них они друг на друга ссылаются, они друг друга всегда пиарят, они сообщество, потому что так только генерится, ну, собственно, больше да, аудитория. Понял. Но растет русскоязычная uh, аудитория, по-моему, повыше. Сейчас посмотрим по ER, по вовлечению. Так, а, ну период сейчас очень только возьмем. Самый важный, наверное, показатель качественный с точки зрения роста. Ну, здесь так среднем уступает, да? математику даже так а если по каналам ну, нет, пример нет, нет. примерно равная ситуация по хронометражу опережают так ну собственно <coughs> мы здесь посмотрели вот готовы исследования в ваш аккаунт я еще добавил но интересное наблюдение которое а, я бы хотел добавить я сейчас переключить быстро чтобы это сократить нам трудозатрат сразу в ваш кабинет перейду. Я а -а. вам добавил, ради любопытства, а потом мне стало, в принципе, интересно сейчас, как вы на это отреагируете, я добавил YouTube-каналы всех ведущих, самых распиаренных англоязычных вузов мира. Кембридж, Оксфорд, вот, семь их здесь у нас. Кембридж, Оксфорд, Харвард, Стэнфорд, Колумбийский университет, Калтэдж и Ель. И вот сколько как они выглядят с точки зрения вот даже осени, мы тоже возьмем. Я вас думаю, что удивлю. Потому что пять блогеров русскоязычных математиков генерят больше контента <с> пять <с> раз, чем все эти университеты вместе взятые. Вы понимаете, что, когда я говорю, вы первопроходцы, вы начинаете что-то, вы говорили о том, что вы хотите, ну, готовы стать министром образование, я думаю, что вам сейчас никто не нужен, для этого у вас есть YouTube. И, ну, собственно, вот как раз а, объединяясь в, в группы, вот, по, по интересам, создавая эти каналы, можно создать да. новое образование. А, и вы видите, что насколько вы их опережаете. А посмотрите по количеству контента генерированного. Это же не халатности. Это не халатность. Потому что вы сейчас увидите, вы видите, они больше всех контента генерят. Они больше, чем англоязычные и русскоязычные генерят. На 4 дня, а у вас тут на 3 9. То есть практически на сутки больше. При этом они уступают вам по всем показателям. Да. Вот посмотрите, как по, по хронометражу и как это выглядит. А, и они будут сейчас догонять, я думаю. Вот. Собственно. Это, наверное, основная часть. И есть еще дополнительные, которые а, мы разобрали в ваш ролик с пушным. На то, чей вклад больше и сколько собралась энергия. Кстати, мы пошли, вот подошли уже вот к кроме и расчету эффективности. Благодаря тому, что мы по посчитали, а, собственно, вот этот показатель кост-пост, который... Да. Определяет медийную стоимость. Мы можем посчитать э, нашу версию Роми, медийного э, охвата. А Роми еще раз это что? Я забыл. Это эффективность маркетинговых инвестиций, скажем так. А. То есть э, ценность коспост это... То, что, собственно, генерировано на майнинг, как мы выяснили. Вот ну, майнинг, мне нравится эта формулировка, она немного уже можно ну, бит сказать, битками. Да, битками. Конечно, да. Value вот. майнинг, Да, а второе, это, собственно, роя когда да. ваше предложение, ваш э, ролик, например, заканчивается конкретным оффером. Ребята, ну, вот вы посмотрели, супер, а теперь вы можете приобрести, допустим, мою книгу. Вот по этому адресу а -а -а. это офер. вот это монетизация? Это монетизация. Это уже это То, чем мы не очень да, занимаемся. Это... Ну, кроме как вот рекламных каких-то таких... Ну вот здесь историй. у меня в а -а -а. системе ваш аккаунт... Вот, я нашел всего две точки монетизации у вас. Это а, Patreon, донаты, конечно, Patreon да, и Sovatefus, да. где, собственно, непосредственно книгу можно, я так понимаю, приобрести. Ну только бесплатно. А, так она еще бесплатна. Да вот вы вообще, вы просто находка. Ребята. На сайте можно в двух видах скачать бесплатную книгу. Также она продается в магазинах, конечно. Также ее можно у меня приобрести с подписью. Но вообще-то она лежит бесплатно совершенно спокойно у меня на сайте в интернете. И где-то у пиратов. Это широты вашей души, то, что вы отдаете это бесплатно. Я, кстати, пользуюсь случаем. Хочу огромное спасибо сказать патронам нашим потому что их много и это, это очень такая но мне кажется что вот это вот идеальная монетизация то есть когда человек увидел то что ему нравится то что его не манает рекламой в процессе до да, просмотра и лично от всей души помог подписавшись на Patreon, вот это такая это то вот как мой идеальный мир вот да моя идеальная монархия до да, устроена вот так то есть человеку не впаривает то, что ему не нужно. А все к этому идет. Вот. Все к этому идет, и просто смелые люди вот, ну, начинают, когда, ну, я смотрю на массу блогеров, те блогеры, которые у нас, конечно, вот точка. Да, ставят наша точка, да. ставят на, на контент в Ютубе, который тратит на это большое количество времени, то у всех у них есть либо, собственно, возможность спонсорства в Ютубе каналов, когда я могу подписаться на интересующий меня контент, ну, вот делает. Да, да, да Допустим, да. Артемий Лебедев, я смотрю все его выпуски, и к нему можно противоречиво относиться, но мне нравится я как бы я отключил из себя все, все новости все новостные ленты я пропускаю через смотришь, все новости все он... вроде бы а, да, он клевый, он клевый даже излагает, да, двух, весело с мазерком да? двух может быть на контрасте разных людей то есть ну и я понимаю что я собственно начинаю уже чувствовать себя немного паразитом потому что он генерит этот контент я его жду я да, его слушаю ну, но при этом да. я никак не возвращаю ему ничем кроме там вот лайк и я клянусь после этого я стал ставить лайки тем видео которые с Смотрю, потому что я понимаю, что это ценность. И я должен ее, собственно, как минимум этим благодарить. Я подписываюсь на, собственно, спонсорство канала. Плачу там, я не знаю, 100 рублей 90 рублей в день. Ну вот в месяц. это и есть. И это правильно. И это правильная история. И все к этому идет. И, соответственно, эта точка монетизации непосредственно Рои будет рассчитываться уже в, mm, в нашем то случае. В нашем случае кроме это, это доход, когда мы считаем. Вот это здесь есть противоречие. В нет, в а РОМИ, случае, нет, Роми. Ро, сейчас РОМИ монетизация или РОИ иммунитизация? РОМИ это кост-пост в виде дохода медийный наш. <связывая> <связывая> Минус расходы, которые э, на производство, собственно, ролика, ну, допустим, я да. не знаю, вот, допустим, возьмем мы, ну, я скажем, ну, минута да. контента <связывая> у нас обходится в 10 долларов, условно, ну, да? Ну, допустим, да. Делим, Делим на 10, да? На да, 10 и умножаем на 100. Вот, то в РОИ, мы будем уже считать. Угу. То есть это Роми, что ли? Вот это Роми? Это Роми. А, то есть формула одинаковая для и для этого? Нет. нет. нет Или это как раз Роми? А вот это Роми. Не... Здесь а, мы определили понял, эффективность думал, маркетин маркетинговых инвестиций. То есть сколько да, мы, да, да, на генерили, насколько да. мы в плюс работаем с точки зрения коспоста мы вложили да. 10 долларов в виде своего времени либо денег непосредственно ну, и сгенерили да. на там 12 тысяч в случае там с пушным 13 тысяч долларов контента ну то есть сумасшедший роме на вашем случае понимаю что вы не затрачиваете для этого кроме вот и здесь как да. раз можно найти ценность бренда, вот, вот отчасти и здесь я планирую искать эту историю, потому что... Ну, да. То есть, на самом деле, по-хорошему здесь бы вычленить, вот, ну, как бы, если бы Пушной а, был таким не таким хорошим парнем, он бы сказал, слушайте, вот в этой формуле на самом деле 80% это моя популярность, ну... вот этого, вот, да? Это должно быть больше, потому что здесь еще вложена моя популярность. И Тёма бы сказал то же самое, ну, да? Можно так, ну, можно если так. если бы сказать. мы не были хорошими все людьми, можно то не. люди бы начали вот так, да, говорить? Но, с другой стороны, и Бушной, <как> и Бушной, и Лебедев в вашем лице получили, аудиторию тоже. А, то, потому что, что, как что как бы, это, а, на самом деле, вин-вин. Что... Это вин-вин, в общем-то, да? Ну, да. Ну, в каком-то смысле. Работа работой, а люди людьми. Совершенно это, это, верно. Это однозначно. Ну, и соответственно... И вот он, Роме здесь, да, виден? Ну, это да. я заложил 10 долларов из учета того, ну, что да, 10 долларов на минуту контента, да? у вас 47 тысячи, да. Тысяч. да. А вот Руэ, на мой взгляд, не должны считаться да, да. уже непосредственно, Пост, да, ага. где мы кост-пост берем не как доход в случае с Руэми, а как расход. То есть мы берем доход, непосредственно выручку, а -а -а -а -а -а -а -а которую вы получили от Патреона, допустим. Да, это, это, ну, условно говоря, выручка от Патреона, ну Патреон, выручка, да? Да, минус. Минус. Кост-пост. А, все, понял. Следующий шаг. Кост-пост. Здесь не будет видно. Ну, неважно, да. кост КП, да. Делить на КП. Делить на КП. Не просто КП. Нет? Не просто КП, потому что... Ага. а непосредственно кп с офферами то есть где есть оффер где есть вот на собственном приглашении принять участие в патреоне либо купить книгу либо купить что-то что рекламируется вот в случае там с рекламы у вас стул и да понял но все-таки у нас сейчас Егор аккуратно следит, чтобы в каждом ролике в конце был э офер сдать патр ну, опять оффер. но опять-таки иногда вот я Посчитать офер патреона будет от 0,1 <как> потому что в вашем случае у вас он просто ссылки в конце вы ни ну в одном да. ролике об этом не говорите а если бы вы уделили 10-15 секунд теме вот я пожалуй уделю ввиду природной скромности относительно особенно денег нашего автора уделить, уделю этому внимание и сейчас скажу что ребята мы рассказали о том как правильно и как э, сейчас с точки зрения морально-этических, на мой взгляд, норм, правильно поддерживать тех, к чей контент вы потребляете, чтобы не быть поразитами. Заходите вниз, вот вниз здесь под ссылочкой будет Patreon, подписывайтесь, и а, давайте быть благодарными и пом помогать поддерживать не только... А Словами, но и делом. Вот это, то, что я сейчас сказал, заняло 10 секунд. Вот это пост. Этих 10 это как, секунд. Это в такая, знаешь, рекуррентная штука, да. То есть ты объясняя формулу заодно и сам поучаствовал в ней. Да, я с... Ну, а так это в этом-то и самый кайф всех этих процессов, потому что мы сейчас с вами вот это все создаем. Вот это вот физическая трата наших усилий и что мы получили. А это что мы получили, и то, что выход идет. Совершенно верно. И здесь мы на CP-оффера опять это делим. Ой, как это умножаем да, ну, вот да. с этой стороны ну, да, да, да, на понятно, 100 понятно, и получаем понятно, ROI. Да. Для этого сейчас, собственно, непосредственно в системе требуется а, внести вам показатели по расходам и показатели по доходам и система будет просчитать вот всю она, вашу а эффективность, так, а соответственно. И по всем этим показателям. Это CPM забыл, что это. Это стоимость за минуту. А, вот, вот это. Но, ЦПС, нет, это ЦПС, ну, за стоимость не важно, да? за секунду. Это за минуту вашего контента. Mm -hmm. То есть, если я к вам прихожу вот Минут, минут... 60 умножить на эту. Да? Объективно, сейчас мы болтаем минут 20. А у вас минута стоит. Так, давайте мы посмотрим непосредственно вот здесь. Сейчас эту минуту. Так. 60 долларов, давайте посмотрим. Вот, допустим, с Лебедем это 972 доллара. Если бы к вам я пришел и вы работали, ну, либо пришел к вам, скажем. И Не Тем, а тот, кого интегрировали. Вот, допустим, мы сейчас говорим про патреон допустим а если нет, вы этом сказали, наоборот да это, это это я понял минуту это... уделили вот патреону то объективно вот 972 ценности это. либо к вам пришел спонсор и сказал я хочу минутную интеграцию но в следующем ролике то позовете вы не знаю, бут... шевчука Бутылесого шевчука Макаревича. вот и к вам придет и скажет я хочу трехминутную интеграцию с макаревичем а. собственно мою гитару внутрь, продать внутрь, ну а -а -а. то есть покажите ты говоришь окей ребят сейчас посмотрим а вот 972 до. Да? 2 доллара минута стоит у меня интеграция но ну, плюс коэффициент, вообще рыночные стоимость. если он хочет прийти и прорекламировать рекламу, дать рекламу своей гитары через Google Ads, вот такой потенциальный охват он получит, потратив такую сумму, но он получит а -а -а. непонятно кого, непонятно кого в вашем случае он получит вашу аудиторию за эти деньги, а -а -а. которые ну как мне кажется достаточно грамотные, умные и судя по количеству просмотров видео с гитарой который собирает там сотни тысяч просмотров, потенциал у этого продаж достаточно высокий. Шансы продать гитару вместе с Пушным или с Макаревичем гораздо выше. Соответственно, и ценник может подняться. Вот в случае, когда к вам приходят и говорят, мы хотим рекламу, вот, а вот и цена вашей рекламы за минуту. Это минимальный порог, минимальный. Прекрасно. Я, но, но, но при этом, когда они узнают, что реклама будет отдельным роликом, они пригорюлятся. То есть я, у нас все время идет некоторая такая вот внутренняя, ну, не то что борьба, нет, я бы не зазвал до борьбой, но все время идет обсуждение, что вот можно ли, можно ли, значит. В какие ролики что-то можно вставлять, в какие вообще нельзя. Но там я стою горой за математические ролики. В них ничего нельзя вставлять. Но в них они не просят, да? Они просят вставлять вот в ролики с известными людьми. Ну Вообще, да? ну, математика ⁇ высокая вещь. Как я могу взять и внутрь математики встроить вот это. Интегрировать. А... Вот для этого и появляется слово рекламная интеграция. Когда через математику донести что-то интересное. Но здесь вы правы с точки Нет, зрения того... отдельный ролик, пожалуйста, это же очень интересно. Много чего интересного происходит, я с удовольствием это рекламирую. Ну, это есть, до... это как бы, именно отдельным роликом. Достойного положение позиция она спорная я вот а, ну как спорю. YouTube конечно ее не любит да. понимаю ему хочется чтобы впаривали вот YouTube же не просто дает всем бесплатно площадку они а. же не альтруисты они зарабатывают еще у них есть во-первых, они, кстати, рек... ненавидят нас за это, что мы рекламу не вставляем в ролики, я знаю. Ну, собственно, может быть, не нашлось достойных еще. Вот мы-то отчасти можно тоже не назвать рекламой. Я за рекламу такую, честную, когда я говорю, мне нравятся мужики, я их сейчас рекламирую. А иногда я вообще говорю, ну, я вообще всегда честно говорю, да? У нас был рекламный ролик, который я просто честно сказал, кухня на районе... Я видел. Этот просто ролик, на... Он просто смотил денег, честный, честный да? Честный ну к ничего, зрителям, да. но не очень там честный бы. к рекламодателям получился, потому что все-таки результаты. <г accomplishes> ну, <г Validion> честный рекламный ролик. Вот, вот, он. вот пожалуйста, да, 123 доллара всего ИСПМ. Ну, он короткий, но. Там было 900, да, здесь 123, то есть за пушного они будут 8 Нет, там, раз больше. Нет, там чтобы было 900, <г> здесь 52. А, минута 52 доллара. 20 раз. Да, да, все да. понятно, да. Ну, здесь ага, я не, не соглашусь с вами, потому что аудитории у Ютуба. YouTube... совершенно другие, да, другие. Да, и что, все, все это просчитано, да, у нас вообще? Ну, конечно. Все, все отлично. Кон... Ну, это, это же наш, это все а, все это, собственно, встречный <связывающий> алверды. Да, да, да, это да, доступ да, у вас да, есть, вы можете смотреть, да, они да, да, анализировать да, да, да. и пробовать. Ну, у меня в идеале, что вот такие люди просто идут в Patreon, а мы. Делаем хороший и не прерывающийся контроль. Вопрос Здесь кажется... идет, Да, нет, здесь, здесь идет там некий постоянный спор, где можно, где нельзя. За математически я стою горой, потому что математика это математика, она не должна прерываться. А значит, за всякую вот такую вот, ну, скажем так, билетристику, да, за коллабы. Ну, пока мы не вставляем, мы как-то думаем, что наши, наши, наши вот преданные нам люди, мы не хотим их предавать вот, те патроны, которые вот у нас есть, что мы не хотим их предавать. А здесь Пока... вопрос-то да. по-другому, может... Но, могли... Нет, ну эти цифры сами по себе чрезвычайно интересны. То есть я вот как бы сказал бы так, что независимо от того, захотим ли мы их переводить в реальные доллары, да, эти цифры чрезвычайно интересны. Но... Еще я хотел вам показать одну из возможностей тоже а, по анализу. Например, почему не зря я говорил про новости например вот э, мы вбиваем слово новости выбираем ваш так так мы все не выбираем мы выбираем непосредственно ваш канал и а -а -а. сохраняем топ-10 постов со словом новости вот 6 у нас видео было да, со словом новости а теперь э, например что у вас еще есть систематика например есть интересно когда те вы вот там эти когда вы с сыном. А, например, сейчас должно топ-10. Еще будут поющие Саватеевы с этим самым, с Алексеем Владимировичем Саватеевым, полным моим тезкой. Он да, я, я смотрел, я смотрел, но там О! нет математики. Там нет математики. Нужно математику. Это, да. это важно. Вот то, что просто попеть. Я это видео от начала до конца посмотрел, как только вышло по упоминанию. Но я не дождался там математики. Так, ну и вот давайте теперь мы смотрим по юнитам и мы видим, что у нас а, так 5 постов а, здесь в новостях 6 постов, но по медиавесу вы видите, да, насколько да. эти ролики а, бо больше заходят, когда фигурируют Савати и вы, а, ну, а, соответственно. Тоже возможность тестировать форматы, их сразу оценивать. Не обязательно свои, но и у других. Например, мы можем взять слово music и посмотреть, может быть, кто-то из англоязычных. Блин, англоязычных. Ребят, что-то интересное делал. Или гитар надо было тоже. Ну, можно потом и гитару попробовать. Так, мы возьмем всех, кто из, и возьмем 10, топ 10 постов со словом музыка. Можно 100 постов, можно вообще все. Я просто сейчас. И посмотрим, что там у нас есть. Ну, это стендап, который тоже любопытно потом будет глянуть. Так. Прилетел. Так, ну вот посты с упоминанием музыки. Ну, надо вникать. А, а гитарист, это, ну Это наш парень. То есть достаточно много и с большим медиавесом. То есть мы с музыкальной тематикой видео набирали. Можно что-то подчеркнуть, я уверен, и как раз проэкспериментировать на аудитории. Давайте попробуем вбить и найти, как бы по ключевому слову, mm -hmm. гитарист, гитарист. С кем бы было интересно проверить эту гипотезу. Но результаты, по крайней мере, по этим двум постам действительно феноменальны. Так, сейчас мы возьмем побольше штук 100. И период, конечно же, надо взять, допустим, двадцатый год, чтобы получить данные по гитаристам. Где у нас фигурировали гитаристы? Ну, здесь вот, по-моему, этот топчик. Это так мы его просто сейчас... Кабинет добавим, чтобы в лаборатории уже на него посмотреть. Парень, который э, делает так, пран пранкер, гитарист притворяется новичком. Я даже встречал, не раз его встречал в интернете, но у него клевые заходы, но, по-моему, проблемы как раз с, с развитием, с темами, потому что я из 15-20 его роликов ну, сейчас увидел три темы. Почему бы не предложить молодому человеку коллаборацию и проверить математическую гипотезу? И в то же время найти, может быть, новый формат. У нас он подтвержден двумя роликами у вас, ну, вашим, вашим авторством. И было бы очень здорово посмотреть. И давайте еще глянем э, слово «гитара», как у нас, на кого среагирует. Так, ну это у нас период. Наверное. Локомотив! Ну, локомотив МТВ. Это просто за неделю он в первой партии. Так, ну вот еще и Семен Слепаков. Вот я уверен, ему точно не чуждо. Ну, музыка ему Это песня Коронавирус, отъебись. Это песня коронавирус, срановирус, отъебись. Она в топе и погоду. Он в Яре, в топе э, с этой песней. Единственный пост, я думаю, срочно надо доснять в этом году, успеть еще один пост про математику и гитару вместе с, с, да с, этом, вместе здесь, с Алексеем Саватеевым. В этом каранты, но в следующем мы должны реально на него выйти, да. Слепаков, это очень круто. Я предлагаю а сейчас это, прямо, это... прямо в ролике об этом сказать и предложить, что, наверняка, у вас есть общие подписчики. Мы сейчас на ролик. Слепаков, Давайте мы их слепаков. попросим, чтобы они написали Слепакову в комментариях о том, что вот у нас есть гипотеза, что гитара и музыка дают безумную синергию в Ютубе. Мы хотим ее проверить. Ну, просто попросим рассказать ему об этом, скинуть ссылку на этот ролик вот сейчас. И вдруг... То есть, это при, при, предложение не просто поучаствовать в коллаборации, но поучаствовать в научном эксперименте. То да, есть мы предлагаем слушай. ребятам, вот, товарищи из Акстар и товарищи-подписчики, да. кто, если вдруг подписан на этого парня, или я уверен, кто подписан на Семена Слепакова, расскажите им о да. нашей гипотезе, о нашей эксперименте, об канале. Маткульт, привет. Саватан, Саватан приглашает вас с обоих, друзья. и Акстара приглашаю лично, э, хотя не, я ну, как бы до сих пор не обращал внимания, но судя по вот этим показателям, да, это круто. Эксперимент будет интересный. А уж Слепакова, конечно, там было же еще это. Каждую, каждый, сейчас каждый понедельник я в говно, каждый вторник я в говно. Я не помню точно, но вообще, короче, за Слепаков, Слепаковым мы следим внимательно, да. Потом шедевр на шедевре. И я уверен, что, Семен... Да, была бы коллаборация. Будет, да. плюс Слепаков – это да. В общем, я, да, Семен, я приглашаю тебя. Вот прямо сейчас тебя приглашаю. И тебя, я не знаю, как, как Старо зовут, ну, как бы, как вот в личке зовут, но тоже зовут на коллаборацию, и заодно это научный эксперимент. Так что, друзья, пишите наше куда-нибудь, ну, куда угодно, там, в комментарии YouTube или в инсту, может, мне просто на хиби, mail.ru, вот, эм, вот так, приглашаю, и кто-то из подписчиков может выйти на контакт, просто договориться, если кто-то, ну, там, просто достаточно, скажем, если кто-то из подписчиков сейчас скажет, что он за это возьмется, да, и потом напишет мне лично уже, Алексей, вот эти там оба или кто-то из них не против, дальше мы уже сами с ними, да, то есть только после дадут контакты все, мы выйдем на… То есть, тут сводническую функцию надо выполнить. Так. Ну, вот вот так. Мы его. Он у вас теперь есть в кабинете, так что вы можете подробнее посмотреть. Но, ну, действительно, это может быть... Все говорит о том, что эта тема взрывная, она бомбическая. И я уверен, что это гитара, именно, а не просто музыка, потому что я mm -hmm. сам как... Я сам, как завораженный, смотрел оба эти ролика ну, вот от начала до конца, потому что я играю на гитаре, потому что mm -hmm. мне было вот это все так интересно. И вам, конечно, нужно подумать, как можно эту тему еще развить, что интересно в этом, из этого взять. Хотелось бы в конце сказать, то, что э, мы все-таки объявляем там, определенный набор э, юнитов для тестирования своей подписки, и... Хочу сказать, что вот здесь, собственно, монетизация обязательно будет, потому что подписки платные, и мы, собственно, вот как раз хотим показать и рассчитать в костпосте, как это может работать, собственно, с реальной монетизацией и с реальными деньгами, и вывести реальные рои. И представить, я надеюсь, если соберется необходимое число лайков, сколько самое максимальное число лайков вы собирали на видео? Я никогда не смотрел на них. Давайте посмотрим, может быть. 11 тысяч, да. но давайте наберем 10 тысяч лайков все вместе и выпустим потом собственно ролик, о том, где расскажем, как вот это все закончено было как заработалось и привело к реальным деньгам, а, реальным доходам и все это Говорим шаг всех. за шагом мы говорим до свидания", да? я надеюсь, но, смотрим, но как все, все зависит от зрителей, от ваших подписчиков да, я понял. если им это будет интересно и они проголосуют лайками и дизлайками потому что мы считаем их как одинаковая единица а мы давайте снимем и давайте расскажем, как мы прошли совместно этот путь от обсуждения да, а, да, ви да, да, да. виртуальных денег в виде кост-поста до, собственно, зарабатывания этих денег, не нарушая морально-этические нормы и правила, собственно, публикации контента ваш. Скажи а... еще раз точные условия, если мы делаем конкурс...